Сколько? 71. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 25 августа 2017 года. Канал «Артподготовка» программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальчев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 71 день. Я прошу прощения, опять мы задержались. У нас в шалаше с интернетом проблемы. Так что... Такие вот дела. Так не будет сегодня объявлений никаких. Да? Начнем прямо вот. Сейчас я с, а, прочитаю некоторые сообщения. Интересные в Твиттере. Я вот прошу всех подписывайтесь на Твиттер и голосуйте. Ну, вот в голосовалках, которые мы ставим, это, это очень такой важный момент голосование вот в этих голосовалках потому что ну чтобы видно было что не 86 процентов за путина что ну совершенно другие цифры вот я прям открываю сейчас вот опа а что-то у меня не открывается вот так вот такой интернет сейчас эфир-то идет Какая прелесть? Какая прелесть? Идет эфир, и ничего не открывается. Ну ладно. А, вот открылся. Какой вариант смены действующей власти в России? Вы поддерживаете? Выборы уже 19% только поддерживает. Дворцовый переворот 8. 6% режим меня устраивает и 67% революция. Проголосовал 2168 человек, еще пять дней эта голосовалка будет, так что э, просим всех регистрироваться и голосуйте. Это очень, наверное, важно для понимания людей, по крайней мере, которые читают Твиттер, что... Э, ну, что случилось? Что не все, что не 86% шесть процентов за Путина, да? Я хотел бы еще. Опа, так, так, так, аккуратней. Хотел бы еще сейчас зачитать голосовалку вторую. Кого вы видите в роли следующего президента Российской Федерации? Девять процентов Путин, 2% процента Володин. 2% медведев и 87% олень северный. То есть, за северного оленя как раз те, в основном, голосуют, кто за революцию. Понимаете, вот какая схожесть-то всего цифр. Вот здесь схожесть цифр, они у, у Левады или там у этого, как его, Вциома, Овциома. Вот она схожесть. Сейчас я прочитаю тут... Вот э, люди тут негодуют насчет олени. А почему только эти типы не хочу я такого выбора? Дело в том, что э, а другого вообще нет. Выбор. Это, э, этот выбор, он искусственный, это мы написали, а даже такого выбора нет, даже северного оленя нельзя избрать на выборах. Вот Представьте, мы бы выбирали, вот нет никакой революции 18 18 выбираем, и зарегистрировали бы северного оленя, прям реального, с рогами, с глазами, с такими большими. Ну что же, проголосовали бы за Путина, что ли, а не за оленя? Конечно, за Лени бы проголосовали. Как это абсурдно не звучит. Вот если бы Калигула зарегистрировал, были бы выборы и привел бы того коня инцитата, которого он избрал в Сенат, то люди бы проголосовали за коня. Понимаешь? Ну, потому что, когда калигула у власти, лучше проголосовать за инцитата. Ну, так мир устроен. Вот много интересных вещей. Такие вот пишут, а нахера он нужен президент, парламентская республика с максимально прозрачными выборами депутатов. Очень красиво. Потом он пишет, человек потрясающего как бы, философского мышления пишет, ни один из вариантов не устраивает это он пишет про революцию, дворцовый переворот меня все устраивает то есть варианты смены режима или не смены режима, его не устраивает ни один вариант, понимаешь то есть как в том анекдоте помнишь, когда еврей приходит в это в туристическое агентство и говорит, я бы хотел куда-нибудь поехать там говорит, ну вот вам это Говорит, вот там Америка, он, да, ну Америка там вот какие-то вещи там происходят, страшные, там какие-то преступности, разгул преступности. И он говорит, ну вот, пожалуйста, там Африка. А вот Африка, вы что, шутите? Там нет ни в коем случае. Говорит, ну Европа, ну что Европа, там все такое, ну, кандовое в этой Европе не хочу. Говорю, ну и так говорит, ну говорит, да, вот тебе глобус, смотри. А, там. Он говорит, это что, Он говорит, Индия Он говорит, не Индия, там все такое грязное Это что, Япония не, не, не. Слушайте, а у вас нет другого Глобуса Вот так и этот человек, у вас нет другого варианта Нет другого варианта вот, а, Человек пишет, я реалист Поэтому понимаю, что Без революции не будет эволюции Вот это настолько логично Иван Акулов пишет, молодец, Иван Акулов. И, а вот Дантист пишет, это, наверное, лично мне, ты ничего не сможешь сделать. А вот мы сможем, сделаем раньше твоего 5-11. Делайте прекрасно. Если вы как-то это сделаете революцию раньше 5-11, мы только вам поаплодируем. Так. Подпишет, будет весело, если за революцию будет 86%. 100% так и будет за революцию 86%. Уже 87%. Тут вот за иллюстрацию, за революцию, иллюстрацию и так далее. Ну, в общем-то, все это уже люди проходили. Но сейчас это на более высоком этапе делается. Так что... Регистрируйтесь на Твиттере и будем голосовать. Будем устраивать свой в целом и свою эту Леваду. Да? И, а вот, кстати, интересное тоже замечание. Кто еще надеется на революцию снизу? Поговорите хотя бы со своей тещей, с подругой матери и так далее. Вы увидите безумие за Путина в их глазах. Кстати, вот этот момент очень весомый заблокирует любую революцию. Вы что, ваша теща будет с подругой мамы делать революцию, что ли? О чем вот он говорит? Они, или, или они Путина пойдут защищать? Вот он переживает, что они не пойдут с нами революцию делать? Или он переживает, что они пойдут Путина защищать? Грудью встанут там теща, грудью встанет с подругой мамой, не пустит нас к телу Путина. Вот прикольно, да? Я еще напоминаю, что в Ютубе там президент России 2018 рейтинги. Зайдите, проголосуйте. Обновление один раз в 8 секунд там происходит. Обязательно зайдите, проголосуйте. Я еще прошу вас, пишите письма обязательно у зимовцу. Сейчас вот Габаюлина посадили, Габаюлину Рам... Габайдулину, Господи, Роману, Рамзесу нашему. Пишите, очень важно, чтобы они знали, что вместе мы. И я прошу тех, кто, так сказать, занимается интернетом, создайте на Википедии страничку Зимовца Алексея Политикова, Рамзеса Габайдулина. Обязательно чтобы любой человек мог зайти, потому что информация прячется. Средства массовой информации пытаются путинские, по крайней мере, замалчивать эти проблемы. В Екатеринбурге задержали участника пикета против строительства храма на воде. Это было вчера еще, насколько я понимаю. вот И я так понимаю, что это наш сторонник. Поэтому просим кто там в курсе дела, присылайте нам все документы, тоже будем заниматься этими вопросами. Ему дали, я так понимаю, неделю. Он, а, вернее, его вчера осудили, задержали-то раньше. А, осудили вчера на неделю. А, вот. Борис Реченко его зовут. Это наш сторонник, поэтому надо всячески поддержать, я прошу других наших сторонников проводить пикеты в его защиту. Ну и я говорю связаться с нами, чтобы мы могли по крайней мере юридическую помощь оказать. Так, вот Иван Вырыпаев написал публичное письмо в защиту Кирилла Серебренникова. Это режиссер Выропаев. Я прочитал. Письмо я очень внимательно прочитал, и, наверное, сейчас мы его постараемся разобрать. Я абсолютно с 90% аргументами его не согласен вообще никак. Но я согласен с главным. И за все остальное могу проголосовать тупо и спокойно, вообще мне наплевать, понимаешь? Потому что остальное ⁇ это шелуха. А главное, что нельзя сотрудничать с лагерной администрацией, нельзя сотрудничать с Путиным. Если вы хотите победить Путина, нужно всячески везде блокировать. То есть это то, о чем я еще писал в манифесте нашей борьбы с партией «Единая Россия» в 2006 году. Он абсолютно прав. Он там против Ленина, против Сталина призывает бороться. Вообще надо забыть. И про Ленина и Сталина не надо ни с кем бороться, кроме Путина. Не надо. Забудьте про все. У нас есть единый враг. Как только вы начинаете бороться против Ленина и Сталина, вы отталкиваете тех людей, которые э, там, могут с нами вместе снести этого Путина. А Это разделяй властвуй. Не надо ни с кем бороться, кроме Путина. Главный Путин, все, все остальное не имеет значения. Но э, вот э, режиссер этот Урапаев Иван, конечно, абсолютно прав. Вот. Я поддерживаю концептуально, концептуально поддерживает письмо полностью. Да? Вот что можно, сейчас я прямо прочитаю э, строки из этого письма. Так, так, так. Он пишет, я далек от политики, и это уже концовка. И никогда ей э, не занимался, наверное. Нет, нет. Но сегодня я чувствую, что пришло время, и действительно есть шанс что-то изменить, потому что так дальше нельзя. Поэтому в этом году я хотел бы посвятить этому свое внимание, свою энергию, к чему я также призываю своих коллег. Лично у меня совсем небольшая зрительская аудитория, но зато я с уверенностью могу сказать, что мои зрители – это люди, которые неравнодушны к своей жизни и жизни всей нашей планеты. И главное, что мои зрители очень Активны и неравнодушны. Я буду стараться равняться на них. И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира». Начнем с этих выборов президента и посмотрим, что получится, будем делать все свое дело без агрессии, без гнева, без желания мести, а просто потому, что мы рождены для того, чтобы сделать жизнь на этой планете немножко лучше и свободу Кирилла Серебнику, разумеется. Ну, как вы понимаете, я со многими не согласен его так сказать, аргументами и, конечно, по поводу выборов это слишком наивно, да и по поводу, так сказать, непротивления злу насилием тоже слишком наивно, но главное я говорю, что он сказал своей братве, вот этой режиссерской, актерской, что вы хотите, с одной стороны вроде как выступать против этого режима, а с другой, а другой рукой берете у этого режима хавчик, да, ну, наверное, как-то нужно зубы положить лучше на полку, чем служить таким товарищем, да, помнишь как вечная тема разговора э, Диогена по поводу, кому он там сказал, что э, если бы э, Кто-то тоже из мудрецов Я сейчас не вспомню Сказал по поводу Того, что если бы ты мог там, Кланяться, грубо говоря, тирану там, И лизать им задницу То ты бы не ел такую гадость вот, а Увидев, чем он питается Он сказал, если ты мог питаться такой гадостью Тебе бы не пришлось лизать задницу тирану Поэтому вот это вечный спор. Это вечный спор. Вот в чате наш зритель вопрос задает по поводу Навального. Он пишет, что Вячеслав, я сторонник Навального, но не знаете ли вы, почему он спокойно может выезжать за рубеж? У него ведь условка липовая. Были проблемы даже выехать для лечения, а тут спокойно катается. Я не думаю, что... Это какая-то теория заговора в этом. Я думаю, что Кремль бы вполне устроил, если бы под условкой Навальный сбежал. Да? Ну Нет человека, нет проблем. Потому что он, конечно, очень важен именно в России, Навальный. Если мы можем свою работу делать абсолютно из любой точки мира, и мы в этом уже убедились, то есть, э, тем более нас загнали в подполье, то Навальным все-таки надо быть публичным политиком, чтобы что-то двигать. Поэтому я думаю, что здесь нет никакой э, теории заговора. Да? Вот, э, произошел, произошел. Мальцев как чукотский наивный юноша. Интересно. Это в чем же? 15 августа произошла трагедия на Немцовом мосту, так называемое место, где был в свое время убит политик Немцов. Теперь там мемориал, и вот у этого мемориала был убит. Немцов. Не убит и сбит Иван Скрипниченко. Был сломали нос, С Склифосовского сделали операцию, потом выписали. Ну, все знают, что это кровавая операция, весьма кровавая. Ну, их несколько таких кровавых операций, которые потом могут вызвать э, тромбы и, и последующую смерть. но ну, вот он был госпитализирован, у него говорят, оторвался тромб, и он умер. Я абсолютно убежден, что причина следственная связь между смертью. От, от оторвавшегося тромба да, и э, избиением стопроцентная причина следственной связи. Я думаю, следствие ее не установит. И эту причина следственной связи. И скажут, что он, он сам по себе умер. Но это не важно, потому что через 71 день мы рассчитываем сделать революцию. И я думаю, что Убийца понесет наказание Заслуженное Ну, вместе надо прятаться Бежать, почему? Потому что если он как будто Под горячую руку попадет Он может и до суда просто не дожить Так ведь может случиться Это, конечно, очень страшное преступление И такое оно Но я считаю, что В общем-то Похороны, поминки и все остальное необходимо превратить в манифестацию. Обязательно, я думаю, что это лучше упоминание Ивана, потому что ну, он с нами все время это был. Поэтому я считаю, что это очень правильно помянуть именно протестными действиями, массовыми и серьезными Так, вот мужчину, ударившего журналиста НТВ, приговорили к шести месяцам исправительных работ. Хабаровские живодерки получили. Че? Вот Очень странная ситуация э, по поводу этого журналиста, нашего соратника Дмитрия Михайлова. Э, один из м, журналистов того же самого пропагандистского вот э, ТВ, э, журналист э, э, телевизионного канала «Звезда». Ударил, когда мы находились около здания суда и поддерживали вас в тот момент, когда вас судили. Так У него был нос, у него было разбито сказать, лицо, стекло от очков попало в чоку. Ничего с этим журналистом не сделали, даже не завели уголовного дела, хотя была вызвана полиция, и мы долго требовали, чтобы хотя бы составили протокол. Ничего подобного не произошло. А вот за журналиста НТВ они вступаются? Не, ну понятно. Конечно, за журналисты НТВ Не вступятся. НТВшники им такую работу делают интересно. Так, вот в Хабарске живодерки получили реальные сроки. Четыре года и три месяца, и три года тюремного заключения. Зоозащитники недовольны, но я не знаю. это И говорят, что мало. Жуж, зоозащитники хотели, чтобы их расстреляли. Понимаешь, вот очень часто я встречаю, встречаюсь с тем, что самые страшные фашисты ⁇ это антифашисты, да, а самые страшные зло, э, живодеры – это зоозащитники. Это такое вот очень часто бывает вот здесь показательно. Ну, вот 4 года и три месяца И 3 года тюремного заключения Давайте говорить откровенно Это как Девка молодым Не, понимаешь, у них там с головой беда И тюрьма их сделает только хуже И поэтому там ну, ну, не пожизненно же их держать Поэтому зоозащитники обжалуют Такой мягкий приговор Ну ладно, дали условно четыре да? года лишения свободы Молодой девке Нифига себе В государственном крае в море рухнул автобус, в котором находились строители, предположительно, работали. Нет, еще... нет, ты что-то не то. Это, это самый конец тут. ты проматываешь как то в Туву на поиски пропавших детей вылетел МИ8. Пропали дети. Там, а -а -а, в ТВ. И вот пять детей, сейчас их ищут бабушку нашли, вернее она сама нашлась два три дня гуляла на Кубани по лесу там где-то на Кубани леса я не знаю, ну вот где-то она там гуляла и через три дня нашлась и я так понял, что ее никто не нашел в Бурейском районе Амурской области авария на ГЭС и ввели режим чрезвычайной ситуации я не понимаю, если честно вот почему не сообщают подробности, все-таки ГЭС это очень страшно, мы помним на Саян шушинской ГЭС аварию И здесь что-то вот замалчивается пока, тоже я так понимаю сброс воды произошел, потому что затворы там какие-то накрылись в детском саду посел Осинский Отравились 6 детей То есть продолжается Вот это Марковский район Саратовской области Дети в больнице 11-летний мальчик Скончался от укуса собаки В Ивановской области И вот тут тоже странная вещь Ну вот Пишут что 27 июля Его укусила Собака 16 августа в связи с ухудшением здоровья несовершеннолетнего перевели в палату интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Через 4 дня мальчик скончался. Причин кончины мальчика стал отек головного мозга. Можете все представить. То есть это... На что похоже, а? На что похоже это? Что это очень тяжелый цару. Это на бешенство похоже. Это бешенство, скорее всего. Потому что развитие абсолютно э, стандартное. Я могу, конечно, путать, я не врач, во-первых, но, но как-то странно все совпадение. И сроки совпадают, и, и причин смерти именно от отека мозга при бешенстве смерть наступает. Поэтому мы говорили, что будет большое количество случаев бешенства, и в том числе и среди людей будут инфицированные. Вот. Семь и пропавших в руднике мир шахтеров получит по 2 миллиона рублей. И, я так понял, это очередная милостинка. То есть, а что шахтеров искать? Нате вам по 2 миллиона и, и, и искать никого не надо. И вот в Краснодарском крае в, мой, в море рухнул автобус, в котором находились строители. Да нет, у тебя там не полная. У тебя предыдущая версия, Андрюш. Да Находились строители. И тут, тут совершенно непонятно. Одни СМИ дают 17 погибших. Другие 18 погибших. Но это не имеет значения. Сколько? Потому что огромное количество людей погибло. Пишут 33 спасены. Я так понимаю, что они сами выбрались. Никто их там не спасал. И шофер тоже... Спасся, ну рассказывают, что автобус ехал с горки Что-то там лопнуло в нем ну, Возможно тормоза вышли из строя И водитель зачем-то завернул на причал причалы В общем-то с этого строящегося причала и улетел в воду И я так понял, что двери он не открыл То есть, автобус затонул с закрытыми дверьми так, и тут пишут различные СМИ, что оказывается, когда Путин был в Крыму, он провел закрытую встречу с Медведчуком, с выбором украин с лидером украинского выбора, и в общем-то они очень близкие люди с этим Медведчуком, и мы... И об этом еще, помню, рассказывали, когда там события с Януковичем были. То есть, вот, видишь, агент влияния прям конкретный. Приезжает, общается. И, э, вот пишут, президент сверяет часы по украинской проблематике с Медведчуком. Очень здорово, интересно. И... Э, вот я говорю, когда куда-то приезжает Путин, потом что-то случается, какие-то ураганы, машины тонут, автобусы вылетают потом в Керченский пролив, да? Бломберг назвал главу Минэкономразвития Орешкина новым фаворитом Путина. Представляешь? То есть, что есть фаворитизм? Фаворитизм это элемент абсолютной монархии. Даже не неконституционные. При конституционной монархии нет фаворитов. Они не имеют смысла. Понимаешь? Потому что есть там премьер-министр, есть парламент, есть конституция. Как в Англии нет конституции, но есть зато парламент и многие другие вещи, которые уравновешивают монарха. И поэтому смысла нет в фаворитах. А вот при абсолютной монархии фавориты это очень важное. Так сказать, очень фаворитизм очень важный механизм именно государственный, именно необходимый для управления, как приводной ремень, обязательный, вот показательный очень, то есть абсолютная монархия с абсолютным монархом Путина во главе. Безопасность линей к 1 сентября обеспечит около 9 тысяч полицейских. Есть информация, нам уже даже сюда и в шалаш скинули, что а, полицейских заставляют подписывать о неразглашении а, бумажки и связано это с тем, что а, сообщили о том, что возможны теракты 1 сентября в школах. И поэтому всех полицейских там, отзывают из отпусков, подписывают, заставляют всякие бумажки, но они все своим семьям об этом рассказывают. Вот такие дела. Это как раз касается той информации про Сургута, о которой многие наши зрители пишут в чате, что там было что-то связанное как раз какой ситуации. Вот спросит Мальцев, ты всех клоунов из Кремля разгонишь, над кем угорать будем? Блин. Я вам честно скажу, угорать всегда есть над кем. Даже и не над клоунами Так что давайте вот, Давайте как? Мы разгоним всех клоунов Из Кремля, а угорать будем Друг над другом. Будете надо мной угорать Тут Давайте этих прогоним клоунов Ну их нафиг Они уж очень злые Снижение явки увидели мировую тенденцию Да Ну понимаешь Там везде губернаторские выборы Сейчас в сентябре ну, а уже прикинули, что народ не то, что там 10-20 процентов. В некоторых регионах, я так понимаю, 3 процента готовы идти на выборы. Но они смотрят, сколько нарисуют. Ну, блин, ну при 3 процентах 62 не нарисуешь, как в Энгельсе. Да? 3 процента пришло, володинские нарисовали 62. 62. Ну, как и везде у Володин. 62 нормальная цифра, там 62 процента. Все. Знаешь, почему она получилась? Потому что вначале было нужно нарисовать больше 50%, а за несколько часов до выбора сказали, рисуйте 62. Ну, около, около 62. Все поняли буквально, нарисовали 62, там, и, и вот это получилось, поэтому на стальки участках там на нескольких десятках одна и та же цифра потому что это один и тот же человек обзванивал и говорил что нужно сделать какую цифру нарисовать ну вот здесь может не прокатить сейчас уже народ взвинчен хотят голосовать идти на выборы 3% я говорю в некоторых регионах на губернаторские можете представить а они говорят ну вот во всем мире такая тенденция сейчас все 30-40% они видят ну 30 они нарисуют Поэтому три ну, придут, они еще 27 нарисуют, 30 будет. Поэтому уже вчехляют вот эту ерунду людям для того, чтобы, ну, как-то, ну, 30% все-таки не 62, да? Военным пенсионерам хотят увеличить минимум в выслуге лет, повысить выплаты. Да, то есть это им обещают. Никто ничего не хочет. Сейчас все обещают. Почему? Потому что нужно проскочить спокойно 5-11 им чтобы без особых волнений хочется чтобы наобещать все и всем чтобы они не пошли на революцию и потом еще больше наобещать на выборах чтобы провести выборы а потом все силы и оружие сдерживать тупо Нет, просто понимаешь? У них ничего этого не получится, мы это просчитывали, все. они сейчас все и всем обещают. Вот МВД предложил новые сроки оформления загранпаспорта, то есть минимальные сроки только сваливая отсюда, вопросов нет никаких. Да? В зеленых поясах вокруг крупных городов разрешили строить дороги. Какие дороги, о чем речь? Кто их будет строить? У нас даже платные дороги те обычные дороги общего назначения, которые перекрыли шлагбаумами. Вот и все. Кто будет какие дороги строить? Минэкономразвитие дум... рассказало о будущем трудовых книжек. Я думаю, что это... Подожди, мы это не закончили. Я думаю, что... Что-то сбился, ладно. Минэкономразвитие трудовые книжки, говорит, будет Будут цифровые Вот вся цифровая экономика Что будет трудовая книжка И она будет цифровая О, блин Победила цифровая экономика Плохой урожай на цитрусовые Поднял цены на апельсин на 29% Нам говорили, что цены будут падать Но ну, плохой урожай, видишь И цены поднялись почти на 30% 29,4% А тут нам говорят, что еще оказывается Снизилось количество Ввозимых цитрусовых если урожай не урожай То наверное все не от урожая Зависит от количества того Сколько их увозят Это первое Ну и многие другие еще аспекты На 15% подорожала Мобильная связь за 10 месяцев Вот видишь Как бился антимонопольный комитет а Все равно вот связь подорожала и все так. Вот что они там, за что они бьются, за нас бьют, как, как Путин, за нас бьется, там, бабушки с дедушками. Это все равно все дорожает. Кто же его побеждает? Трамп, Обама, рубль, маразм. Кто Путина побеждает? Альцгеймер, я не знаю, кто его побеждает. Жадность, Мамона, там масса, там много. Таких персонажей, которые всегда побеждают Путина. Как бы он за нас не бил, бабушки. Пенсионный фонд России пригласил Пугачева оформить материнский капитал. Ну, там она где-то выступила, сказала, что у нее небольшая пенсия. Ну, это было в виде прикола ее... А... Заявили о том, что вот когда она окончательно выйдет на пенсию, уж тогда ей такую пенсию большую напишут, как там народные артистки и так далее, и так далее, и так далее, как заслуженный товарищ. То есть зашатается, а еще материнский капитал она может оформить. И более 1 тысячи иностранных участников а, всераз... этого Всемирного фестиваля молодежи студентов зарегистрировались для поездки в регионы России. То есть будет э, вот, с 14 по 17 октября в рамках э, 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет региональная программа для иностранных участников. То есть такой даже вот фестиваль молодежи и студентов он устроил как в 1957 году, такой или как в 1985. В 1985 году я был на фестивале молодежи студентов в Москве. Мы целый день ходили по Москве, делали какие-то покупки, потому что кое-где выкидывали что-то. А потом приходили вечером, включали телевизор, смотрели, что было. И думали, блин, мы же там были, но там ничего не видели. Единственное, я на всю жизнь запомнил, мы были на ВДНХ, и там была какая-то сцена. И я стоял, ждал, значит выступающий? нет, не, не выступающий, в общем просто ждал людей и посмотрел на эту сцену и вот я на всю жизнь помню там выскочили какие-то в таких шапках, значит гуцульских из Молдавии с такими палками закрученными, дети такие маленькие, они так прикольно Плясали, я на всю жизнь запомнил название этого ансамбля, назывался он Будугорча. И вот это, что-то вот с этими палками, вот это единственное, что я видел на фестивале молодежи и студентов, больше не видел ничего. Сейчас я так понимаю, эти дети уже подросли значительно. У них уж может внуки у этих детей. Так что вот э -э банки отключают потихоньку от SWIFT. Вначале один отключили, а теперь еще два. да То есть это банки, которые под попали под санкции в России. Надеюсь, что отключат всех. Потому что если отключат от SWIFT, то есть от э -э общей системы в которой проводятся расчеты, электронной системы платежей, то все, эти банки в нулях. СМИ заявили, что Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Эрмитаж Кэпитал Браудера. Да, того самого Браудера, который был в этом, ну, с магнитском месте, и который обвиняет Путина. И теперь вот они, они его через Интерпол Разыскивают. Я думаю, что третья статья конституции Интерпола запрещает Интерпол политическим делам, а это явно политизированное дело. Это первое, кроме всего прочего, но ну как-то он все-таки является подданным ее величество королевой, а не гражданином России. С какой статьи его должны выловить и экстрадировать в Россию? Представляешь? В Чечне убили депутата республиканского парламента. Странная ситуация. Убит депутат парламента Махмуд Асхабов. И он обстрелян неизвестными в машине. То есть там все спокойно нам рассказывают. Кадуиров сообщила о возвращении за рак пятерых российских детей. Ну и это, в общем-то, радостно, что какие-то дети будут. По крайней мере, в безопасности. это Там различные были, и в том числе, негативные отзывы об этом событии. Но я рассматриваю то, как позитивно. Потому что ну, если вот, Кадыров при всей своей одиозности, я да, и, и однозначно к нему негативно отношусь. Но если он ну, как-то вытащить смог из ада пятерых детей, то, ну, наверное, ему самому... В определенном месте, потом я имею в виду, наверное, не так жарко будет. Там зачтется, наверное, что-то. А посольство России знает о задержании в Австрии девяти уроженцев Чечни? Да, причем я так понимаю, что эти уроженцы Чечни, которые задержали в Австрии, они вовсе не хотят ни с консульством встречаться, ни с, ни с представителями посольства России. То есть они, они знают, что про них знают, но они говорят, пусть лучше про нас не знают. Потому что они, они, они, наверное, бежали отсюда, сломя голову А тут еще там их настигнут Около 9 тысяч боевиков пытаются захватить провинцию Ибли в Сирии Представляешь, вот э, ситуация какая происходит странная об этом говорит Игорь Коробов, который является начальником э, главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Ну, большая фигура Игорь Коробов. И он говорит, 9 тысяч боевиков террористической группировки Джуб, Джубхат, а Нусра пытаются захватить провинцию Глиб в Сирии. Да? Это как называется? Война? Или как? Или мир? Ну... Два дня назад, 23 -го числа, господин Шойгу сказал, война закончена. Это его начальник, министр обороны. А это начальник главного управления генштаба. Они сидят напротив, друг с другом. Они не могут дойти друг до, до друга и определиться, закончилась война или нет. Ты представляешь, какой? Вот после этого Шойгу должен нахер уйти сразу в отставку. После того, как вот Коробов... Или Коробов должен... Ну, значит, Коробов врет или Шойгу врет. Тут, говорит, гражданская война закончена. И, говорит, 9 тысяч боевиков э, пытаются провинцию захватить. Ни фигню какую-то, не, не подворотню. Провинцию захватить. А Шойгу, говорит, гражданская война закончена. Он сказал, закончена... Лавров на следующий день это не подтвердил, мы сказали, что нюхают они разную, и этот говорит совсем другой, то есть этот что-то еще нюхает, наверное, или как, или он правду говорит, или он ничего не нюхает, говорит правду. В Генштабе РФ рассказали о тактике пчелиного роя террористов в Сирии. Ну это вот как раз про это Корбов и рассказывал, что они там, ну это же красиво, да, пчелиный рой, такой, значит, название как из фильма День независимости. Инопланетяне там, пчелиный рой был. Помнишь, вот это то же самое, инопланетяне такие. Россия развернула в Сирии системы для защиты от беспилотников. Будут защищаться от беспилотников. Уничтожили два последних химобъекта. Они боялись, что там будет химоружие. Когда уничтожали. И вот самое веселое. Вот смотри, опять мы возвращаемся к тем цифрам, которые не бьются никогда. У них заявление. ВКС, ну, космонавты, военно космические воздушко-военно-космические силы России в Сирии нанесли около 90 тысяч ударов за все время операции. 90 тысяч ударов. Это сделали 28 тысяч боевых вылетов, нанесли 90 тысяч ударов. Рудской об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал полковник. Влогогодь, блядь, генерал полковник. Ну, понятно, что потеряли. Куча самолетов, ну три только, мы знаем, два, которые упали с этого, с Кузик, с Курящего, один, который турки сбили, кучу вертолетов там без счета и так далее. Вот. И... Э, ВКС России... Да, да, да, я, я прочитаю. И вот что происходит, то есть я мысль не закончил. Вот данные, что ВКС России во время наступления в Сирии за три дня уничтожили 415 объектов боевиков что же произошло они сделали, совершили 163 боевых вылета уничтожили 415 целей иными словами сделав, если та же тенденция была всегда сделав 28 тысяч боевых вылетов они должны были уничтожить 70 тысяч объектов в Сирии 70 тысяч объектов Кого они бомбят, пусть они мне расскажут. Вы представляете, в пустыне 28 тысяч боевых вылетов, 70 тысяч объектов должны. Ну, вот по этим, они говорят, это не я придумал, они говорят, за неделю уничтожили более тысячи объектов террористических группировок в Сирии. Можете себе представить, сколько они с октября позапрошлого года уничтожили. Это десятки тысяч. Я говорю, ну, 70 это минимум самый. А где они, эти 70 тысяч объектов? И, и там не гибнут, как они утверждают мирные жители? Если они уничтожили 70 тысяч объектов, там вообще не должно остаться никаких мирных жителей. Просто. Понимаешь? Тут вообще совершенно какие-то чудовищные цифры, которые вот в голове не укладываются. И самое главное, что они не объясняются, вот, и Катар и Иран помирились официально, ну, в общем-то, как мы говорили, окопы Третьей мировой, конфигурациях уже понятно, что Иран, Катар, Россия, Башрасат, это все в одних окопах, а Суницкий мир абсолютно других окопов, да, то есть прямо противоположность поэтому как-то вот все это странно и опасно да? и вот Нетаньяху рассказал о редком подарке Владимира Путина ну тот ему как всегда подарил э трогательную вещь, экземпляр первого печатного издания Танаха с комментариями Равина Шалома из Ицхаки и в общем-то ну понятно что что Нетаньяху это понравилось. Я так понимаю, что это очень что-то ценное, да? Ну, свитки наверняка какие-то очень ценные. А вот в Израиле в клинике семье заболевшего Саратовца выставили счет на 88 тысяч долларов. Ну, естественно, никто не, понимаешь, никто ничего не подарил. И Путин ничего не подарил. Никаких. Значит, ситуация произошла такая, что болела девочка, внучка, собирали ей деньги на лечение глазика, привезли в Израиль, стали делать операцию. А дедушка, который ее привез и там находился, его стукнул инсульт прямо там в больнице. Но его быстренько прооперировали, но ну, так как у него там никаких медицинских страховок, ничего нет. И значит, вот спасли, но вот за операцию 88 тысяч просят. И вот в данном случае бы долларов, естественно, и вот в данном случае бы включиться Путину со своими милостинками. Но что-то он не включается. Вот мне прислали, попросили как раз, чтобы я показал счет на который мы тоже обязательно поможем, Андрюш. Это просто святое дело. Вот счет, если кто-то желает, так видно, там помочь, мы будем очень признательны, потому что, ну, не, то, что, не только потому, что это земляки и люди, которых, которых мы, по крайней мере, не лично знаем, но через человека, то есть это вот контакт через человека, так сказать, вторые руки, что называется, да, так что ну, вот вы поможете всей семье Сергея Иванова, ну и как-то мы общими усилиями сделаем доброе дело, конечно. Суд выдал ордер на арест экс премьера Таиланда Инглад Чанават. Уникальная совершенно вещь, я вам скажу. То есть в Таиланде, ну понятно, что там есть король, и понятно, что там постоянно какие-то перевороты, и королей там не трогают никогда, а очень сильно любят. И, но зато власть меняют только так и путем революции то есть короля никогда не трогают власть скидывают моментально а здесь пошли другим путем вот 27 сентября будет оглашен приговор вот этому товарища Янглаку Чиновату я извиняюсь что ну как-то плохо я читаю по-тайски да, вот и Уголовное дело в отношении его возбуждено, в общем-то, и э, судебное разбирательство проводится по фактам, которые для нас, вот сейчас в современной России, просто невероятны. премьер министра судят за халатность и попустительство коррупции. Не за то, что он деньги брал. Эти суки гребут руками. А попустительствовал коррупцией. Халатность вот в этом. В том, что он мог это остановить, но не останавливал. Из-за этого вот тащат за хобот и хотят посадить на такой срок. Что даже вот как-то здесь говорить об этом ну, пока ä, предварительно ä, тошно. Да? Потому что так представишься, что человек просто за халатность в тайской тюрьме, так посидит десяток с небольшим лет тогда, наверное, это не очень хорошо. Но при этом, понимаешь, вот российские СМИ, которые об этом писали, у них, у них нет даже никаких параллелей. Вот если человек хотят на десяток лет законопатить за халатность и попустительство коррупции, то сколько же надо давать за коррупцию? Не, ну там ты их убивают, просто сразу берут и шлепают там, я не знаю как. Старые времена палкой просто башку разбивали и все. И тут что-то хотел сказать. Спрашивает, какой банк вот этот счет? А я не знаю, какой банк. Сейчас спроси тогда, какой банк, чтобы выясни. Вот. И я так понимаю, что вот эти вот коррупционеры Которые ну, стали причиной попадания в тюрьму э, бывшего премьер-министра. Но они еще более серьезно будут наказаны. Понимаешь? А вот недаром же, помните, в, выступая на центральном телевидении во время предвыборной кампании, я сказал, что если э, вот, царь, имею в виду Вову, да, не понимает, что творится в стране, то его надо в дурдом сажать. Если он понимает и не препятствует, его надо сажать в тюрьму. А если он понимает и способствует тому, что происходит, его надо сажать на кол. И сейчас я повторяю, так оно и есть. Вот вам пример хороший. Вот этот вот вице Ой, вице премьер-министр, бывший премьер-министр Таиланда, хороший пример. То есть сам ничего не крал, но, блин, попустительствовал. Даже говорят, что это женщина. А, ну да, да, да. <laughs> ну, видишь, вот как и тем, тем более, даже мы даже и не знаем, что это женщина. Ну, по, по, по фамилии ты знаешь, вот не отличал, не отличил я. По поводу... Женщины, да, да. Вот видишь, какая прелесть. По поводу банковского счета, это счет э, Сбербанка. Карта Сбербанка. Куда Сбербанк, да, очень хорошо. Китай запретит комментирование без идентификации личности в интернете. О, Путин, наверное, прямо увидел и кончил. И тоже хочет прям запретить. И Чайка там, помните... Нет, нужно, чтобы наркотиками не торговали. Государство торгует наркотиками, а запретить нужно а, в Телеграме а, анонимность, да. Вот интересно вообще. Просто. А вот премьер-министр Дании рассказал о возрастающей со стороны России угрозе. Так вот мне говорят, что тут в чате Мордор и требует, чтобы я тут уничтожал? Да, видишь, премьер-министр Дании очень, так сказать, боится угрозы. Вот угроза с Востока реальная и растет. Мы должны демонстрировать России нашу непоколебимую решимость. Поэтому Дания берет на себя обязанность обеспечивать защиту след альянса от угроз, исходящих в том числе. Со стороны России А чем он говорит, знаешь Ларс Лёке Расмусом Говорит только об одном Дания будет давать деньги в НАТО До этого не давал? Нет, давал только Норвегия Давали США Иногда немцы что-то делали вид, что дают Больше не давал никто Теперь вот они так вот шапку так шлепывают. Говорят, ладно, угроза с востока Реальная растет, мы должны демонстрировать и берет на себя обязанность обеспечивать защиту. То есть речь идет о деньгах. Представляешь, как Вов подогревает НАТО финансово, а? там уже все вновь, там уже все пухнет от бабы. Трамп сказал, что я шел на выборы, что финансировать НАТО не будет, если никто не даст денег. Извиняюсь, фигов как дров, да? Загнули Трампа быстро, на 16% больше отдал, чем должен был. Эти, да, эти тоже сейчас, видишь, начали отшалушивать. Сейчас ты услышишь заявление, прям в ближайшее время, думаю, Германия. Ну там выборы обязательно проявятся. Проявится Германия, либо претенденты. Либо Меркель начнут говорить о финансировании НАТО. Недостаточно. И так далее. И да, там о том, чтобы отбиться от угрозы и всего такого прочего. Ну, Мы еще сейчас услышим, я думаю, к осени разговоры от шведов. Я думаю, что там зайдет разговор о проведении референдума, о вступлении в НАТО. Так что, натовцы должны благодарить Путину, он их отец родной. Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую. Да, Германия говорит, нет, Польши никаких репараций, то есть вопрос закрыт. Так что, посмотрим, как поляки на это отреагируют, но Германия точно никому ничего платить не, не будет, поскольку еще... В свое время, в 1953 году, если мне не изменяет память, отказали платить Польше. Но ну, поскольку, в общем-то, это и в рамках тех договор договоров, которые были подписаны, да, то есть и в рамках Потсдамского соглашения не было никаких репараций в Польше. То есть, а это все входило в репарации Советскому блоку. Поэтому следующий этап у Польши попросить с Россией ну, как бы, если до долю Польши получил Советский Союз, то почему бы не попросить, а? Причем, я думаю, что можно даже в суде как-то обыграть, это и очень неплохо. Поскольку с американцев ничего не получится, потому что они сами с Германии ничего не получали. Америка не стала получать с Германией ничего. А Советский Союз получил, причем получил реально. И поэтому вопрос может быть переадресован. Я уже предвижу это. Ну, а Германия, Польша сказала, давайте по-братски, как нам, помнишь, тот, дядя, тот дяденька во время выборов сказал, прошу вас по-братски, идите на, вот так и здесь полякам сказали, по-братски». А вот Саакашвили не получал уведомления о лишении его гражданства в Украине. А, ты по поводу своб... митинга за да, свободный интернет, ты сейчас скажи, а потом еще скажешь. Давай. А я тебя и пытаюсь, думаю, я забыл, что Как ты же какое-то объявление должен был сделать. Соратники, всех, ну, всем напоминаю, что 26 числа завтра состоится митинг за свободный интернет на проспекте Сахарова. Наши соратники, кто уже ходил на прогулки свободных людей и был на окупай Манежки, планируют встретиться заранее на Манежной площади в 3 часа дня и направиться прямо оттуда на митинг. Кто не успеет к этому времени, подходите прямо к рамкам около входа на митинг в 15.30. Пишет Квази Лев ква кто бухает а кто колется посоветуете, что лучше. Я к Вазелевсу могу, чтобы посоветовать, но не то, то, ни другое. Как помнишь, в Сталина спросили, какой уклон лучше, правый или левый? Любой хуже. Вот. И то, и другое плохо, но если уж, не дай бог, вы колитесь, то у меня один знакомый излечился от наркомании при помощи алкоголизма, об этом я очень хорошо написал в своей статье, Которые называется Едом Дозайна, каждому свое. Если вы наберете Едом Дазайна, статья Вячеслава Мальцева, то вы получите настоящее наслаждение. Но если вы меня смотрите, то прочитав эту статью, вы просто там, будете много смеяться, я вас уверяю. То есть получите наслаждение. Советую. Саакашвили не получил уведомления о решении его гражданства Украины. О, как, представляешь. То есть, человека лишили гражданства, но, за, но забыли сообщить. В СМИ, в газете опубликовали. Скажут, что, а что -то? Мы в газете опубликовали. Помнишь, как Шариков говорил, взял фамилию, в газете опубли... прописал и шабаш. Вот, вот, помнишь, так это? Такой шариковский вариант. Прописали в газете и все. И Саакашвили больше не гражданин Украины. Какая прелесть, а? Нет, конечно, Саакашвили уникален в том, а, вот сама личность, да, что сколько он нажил врагов. При этом он не делает ничего плохого, он делает абсолютно полезные для людей вещи, для народа полезные вещи. Себе не нажил ни копейки. Кроме врагов, у нее нет ничего. Вот там его земляк писал мои. То есть, Пел «Мои года, мое богатство». Да, у него вот богатство враги, у Саакашвили. Причем какие влиятельные, какие сильные. начинает там от Вовы Путина, да, и кончает там. Даже говорить страшно. Так что еще можно по-хорошему только позавидовать человеку. Как помнишь, говорит, Мальцев, обсуждай насущные темы. насущные это какие? Вы мне напишите, обсудим. Я, я же не знаю, какие для вас насущные темы. Вот это для нас насущная тема. Вот. И этот вот сбил меня человек. Хотел я что-то еще про Саакашвили, что-то вспомнил. И какая-то аналогия была. Ладно. В Госдепе США заявили о 16 пострадавших от акустических атак на Кубе. Да, интересно. Я так понимаю, что сейчас будет и уже есть, наверное, заключение. И посмотрим, что из-за этого будет Но ну, если из-за этого будут проблемы с дипломатическими отношениями а По поводу Кубы, это плохо Потому что, конечно, Куба и Соединенные Штаты в общем -то, должны прийти к консенсусу как он то консенсусу Было бы неплохо, если бы американцы ушли из Гуантанамы и было бы неплохо, если бы Куба стала открытой территорией для всех, в том числе и для США. Почему? Потому что, э, ну, запредельный бы рост экономики был, просто космический, сразу. Недавно мы говорили, два американца на каком-то там быстром катере доехали до Кубы за час и 18, или час и 19 минут. Можете себе представить, какое расстояние Смешно. Поэтому... Я думаю, что в общих интересах США и Кубы, чтобы были нормальные взаимоотношения, и Куба, в общем-то, это жемчужина, я думаю, что было бы здорово. Предсказавший, предсказавший победу Трампа профессор рассказал о его возможном импичменте Ну тут не надо быть профессором, чтобы предсказать импичмент Трампу Мы тоже говорим об этом Более того, вся Америка об этом говорит, об импичменте Его не успели избрать, а уже импичмент хотят ему Поэтому это но потрясает Знаешь, что, То, что вот, в таких ситуациях, вот, которые, ну, в которые обычно все проскакивает на шару то есть, вот про импичмент могут все четыре года говорить, а потом изберут на второй срок. Такой тоже бывал в истории Америки. Такой тоже был. Потому что импичмент обычно срабатывает вот внезапно, как с Никсоном, да? Ну, или как вот с Клинтоном. Ну, там, конечно, не было, до этого не дошло, но все равно так покрутили одни места ему, да? Видимо, он в эту историю войдет как самый скороспелый президент, которого очень быстро начали уже отправлять на Да, Видимо, так не отправляли быстро, как вот пишет, развратят Янки Кубу. Да, нет, что, Кубу, как, как они развратят Кубу? Ну, прекратить Кто кого и развратит, давайте, говорит, откровенно, это еще. <laughs> да, ну, может быть, там увеличится количество наркоманов. Да, я. я... Там может быть какие-то другие вещи, но медицина улучшится сто 100%. Там и так неплохо сейчас, так по большому счету с российской не сравнишь. Даже кубинская медицина лучше, да? но люди будут жить гораздо лучше. То есть будет строительство и очень серьезное, в том числе и жилищное строительство. Будет очень много Так сказать Туристических каких центров Комплексов, аэропортов и так далее В Белом доме раскритиковали сенатора Назвавшего Трампа некомпетентным Ну сказали сам дурак Ну логично, сказали другими словами И даже по, с английского языка Не, не буду переводить Но а, а, они же между собой ругаются Причем ругаются в самой такой Грязной форме Но заувалированно то есть они рассказывают, что вот как-то некомпетентен этот, а этот вот неправильно сказал и так далее. На самом деле это просто вот грубая нецензурная такая площадная брань, которая никого, ни к чему не обязывает. Вот это вот самое главное. Потому что это вот преддверие импичмента. Понимаешь, вот он, как... почему ему надо импичмент? Потому что он козел. Потому что они его не любят. А почему он Ну Потому что мы его не любим. Знаешь, воле мы тебя не любим. Вот так. понимаешь? Стивен Кинг заблокировал Дональда Трампа. Да, видишь, вот еще человек появился. Американский писатель Стивен Кинг. Который много интересных вещей. И Лангальера, и Оно. И что он там только не надел. Восстание машин. И он обиделся. Потому что Дональд Трамп заблокировал его в Твиттере, а он взял его в ответ его заблокировал. Бля. Вот кому расскажи, лет 10 назад сказали, да это же, это, это же придурки, представляешь, президент заблокировал величайшего писателя современности в Твиттере, а тот ему ответил еще большие блокировки. Уж во всех ресурсах его заблокировал, этого злодея Трампа. Понимаешь, то есть это детство, это детство информационного мира, и все эти детские болезни, вот они сейчас переживаются, и когда вы мне говорите, что там э, человечество, очень часто у нас, вот там, мы, мы говорим, что человечество находится в зачаточном детском периоде, а, и что все вот эти вот ребята, они дети на самом деле, да? А, а, а мне говорят, нет, ты не прав, это мне там, там масоны, там я не знаю Бельдармерский клуб, это э, рептилоиды, это какие-то там умняшки сидят невероятные, которые управляют всем миром, дергают за нитки. Какие нитки, посмотрите? Откуда у них нитки? Какие они друг друга в Твиттере блокируют и обижаются, потому что они люди, такие же дети, как и мы с вами. Вообще никто не вырос. Только есть более-менее, так сказать, подростки, да, со всеми своими комплексами. А да, есть совсем очень маленькие злые, он как Вова, который вообще даже не понимает, где он находится. Месть подорожала на фоне приближения к США урагана Харви. Ну, логично, в общем-то, даже если бы не был ураган Харви, его надо было бы придумать, потому что... Как-то хочется... Многим получить дополнительных Денег В Южной Каролине Освободили заложников в ресторане ну, Очень хорошо видишь что Сейчас в последнее время Несколько уже сообщений о Взятых заложников Где-то в, в Соединенных Штатах Мир очень сильно Взбудоражен Медработник из Массачусетса выиграл в лотерее крупнейшую сумму в истории. Я не знаю, была ли такая сумма уже. Ну, 300 миллионов выигрывали. А вот и 500 даже выиграл. А вот 758,7 никто. Я так понимаю, что это американская, всеамериканская. Вот эта лотерея. Пауэбол. Такая вот. Пауэбол. 758. Вполне нам хватило бы на революцию в России. Надо сыграть. Надо сыграть в эту лотерею. Может, выиграем на революцию нормально? И все в порядке. Можно. Мне, ну. Это реальная лотерея. Просто реальная. США на Капитоле в кадры прямого эфира попал НЛО. Ну, сейчас очень много почему-то попадает НЛО. В кадры Никто не может это объяснить Но Дождемся Разъяснений Потому что вот Пока их не последовало Но считают что это птица или насекомые Которые пролетела близко к камере Но я вам рекомендую посмотреть Некоторые съемки МЛО Которые явно не подделаны И которых очень много В ютубе но там точно не птицы и насекомые, там какие-то серьезные штуковины и, в не, и не оптический обман. Поэтому это интересно, как минимум интересно. Сотни тысяч литров сточных вод слили в озеро США из-за компьютерной ошибки. Мальцев, скажи людям, что когда будет революция, то будут по-любому жертвы. Это от нас зависит. Если нас будет, вот как за революцию проголосовал там. 67% уже, то никаких жертв не будет. 67% какие могут быть жертвы? Кто будет против? Так что все будет зависеть от, от нас с вами, от нашей организации. Да, вот сотни литров, сотни тысяч литров сточных вод слили в озеро в США из-за компьютерной ошибки. Вот сейчас сливается там на ГЭС Но не из-за компьютерной ошибки Из-за того, что железку сорвало да, А здесь из-за компьютерной ошибки Вот вроде а Одинаковая авария, а какая разница да? То есть это авария будущего Та авария прошлого Я понимаю, что любая авария это плохо И будущему и в прошлом Но все-таки ну, все-таки Есть разница Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 8 очень быстро работают люди. И, как ни странно, в Китае представили новый йотафон третьего поколения. Ура! Вот. То есть люди там упорствуют в ересе. Сделали йотафон третьего поколения. И таким образом, значит, хотят показать, что они продолжают движение. Ну, то есть это, я так понимаю, совместное. Кадавр совместный, российско-китайский. Так что ну, упорствовать в ересе э, не всегда, хоро, вернее, всегда нехорошо. Я думаю, что ничего хорошего из этого ютафона не получится. Поскольку если бы это был просто китайский какой-то кадавр, да, ну, тогда он и стоил по-китайски. А уже стоит-то нормально, да, то есть его хотят продавать по, по цене айфона, но при этом, чтобы он был йотафоном. Ну, я говорю, если бы его хоть назвали там йотунфон, то его хоть можно было бы Викингом продавать, там, нарисовать там инистого великана йотуна и, продать, и продавать, это было бы хоть почетно как-то. Великое американское затмение обошлось Штатом в 700 миллионов. Да, говорят, что все вышли торговать Харри и смотреть на, на затмение. В результате никто не работал. Минус 700 миллионов. Ну, потери по времени. Но ну, я не думаю, сейчас все так хорошо устроено ну, с точки зрения информационного мира, с точки зрения технологий, что особо сильнее. Думаю, что нет этих 700 миллионов. Ну, откуда они могут взяться? Это теоретически они есть. А фактически их нет. Ну что, кто-то умер от этого? Нет. Кто-то голодным остался? Нет. Выпустили меньше, там я не знаю, медикаментов, печеней, презервативов, автомобилей. Ну нет. Тогда о чем же речь идет? Ну, о том, что есть некое рабочее время, которое можно обсчитывать. А вы обсчитайте, сколько этого рабочего времени тратится впустую. И окажется, что это затмение. Это ерунда полная. Умничаешь. Конечно, умничаю. А что еще делать? Человечество гибнет от идиотизма. Да. Европейское авиагентство предупредило в опасности возгорания Аэробус А-350. Да почему никогда не, не, не предупреждает никакое российское агентство, да там, о своих этих суперджетах? Хотя недавно тоже, кстати, про суперджеты говорили, что что-то индекс снизили до да 97 процентов, вероятность долететь 97 процентов. Интересно у этих у этих какая. Если бы им сказали, у вас 97 процентов или выше, они, бы, я думаю, удивились. Мужчина пытался выйти из авиалайнера во время полета. 5 в 11, 17 мальцев приедет в Москву или будет в шалаше сидеть? Нет, в мы сидеть не будем, конечно. Мы, я не обещаю, что мы будем в Москве, потому что у нас как бы, несколько направлений. Это не только Москва. Мы ближе скажем, какие это направления. И будет, я буду на одном из этих направлений, безусловно. Так. Ну, в штат, видишь, хотел выйти. Ну, у нас такое ощущение, да, вот очень часто, что мы летим в таком же самолете, да, с пилотом Путиным, и кто-то пытается выйти на ходу, то есть кому надоело, он говорит, дайте, откройте, остановите землю, я сойду, понимаешь, вот у меня ощущение было такое же, вот я когда посмотрел эти кадры, у меня ощущение, что это Россия, и вот... Надо пилот менять, да, а не пытаться выйти на высоте. 60 миллионов людей угрожает массовое отравление мышьяком. Ну это в Пакистане. Там оказывается высокая концентрация мышьяка в воде. И ты знаешь, вот в грунтовых водах и так и не объяснили почему. Но у меня закладываются смутные сомнения. Я сразу вспоминаю фирму Нестле которая влезла в Пакистан, раздала взятки. Да? Ну или не может быть не раздала взятки, а может быть так просто дали в Пакистане, да? где премьер-министр выгнали нафиг за коррупцию. Да? И теперь будут судить. Так вот, и люди, которые пили воду не совсем чистую, они перестали ее пить, потому что несколько пробурили огромные скважины. Уровень воды понизился. Но зато теперь она есть в бутылках и стоит денег. Причем такие, которые эти люди даже в день не зарабатывают. То есть, если они, они даже воду отработать не могут. Вот это. Ну, были очень серьезные в связи с этим скандалы, проблемы, массовые выступления. А теперь видишь... Вот этот, в этом горизонте вода оказалась заражена мышьяком. Ну, я не буду делать никакие выводы, не ни относительно ни, тле, ни относительно кого-то другого, но что-то мне, как, как потом они говорят, что-то мне глаза твои знакомы, мы это уже проходили. Как-то это вот, ладно. Не, ну да, то есть получается того, чтобы такое количество людей не пило воду, а то я мысль не закончил, не пил воду с мышейком, они должны покупать воду у Несли. А если у них нет денег, значит кто-то должен это субсидировать. Представляешь какая прелесть? То есть приезжают к тебе домой, вбуриваются и начинают тебе продавать воду. Ну ты живешь, у тебя колодец во дворе, да, поставили качок, у тебя в колодце нет воды, но зато тебя продают Чистую, говорит, тут у тебя была грязная в колодце, она а тебе чистую, без мышьяка. Ну, на стране вообще никто не в бою. просто забрали все, что уже... Не, было. ну да, да это по всей России так, но понимаешь как, по всей России люди протестуют и так далее. а Руководство не следует, говорит, вода это товар. Вы что протестуете? Вы должны покупать воду. И Вове это же очень нравится, ты что? Это же вот прям концепция для Вовы что все является товаром. Вода, воздух, все, все. Понимаешь? В Китае больница города Нанкин, там робот э, автоматически подбирает... Лекции. Да, надо посмотреть видео, это уникально. То есть, вот написали, что Россия от Китая в этом отношении отстала навсегда. Ну, не навсегда, конечно, мы сделаем и такое, и, и не это проблема сделать. Но нужно, нужно понимание того, что происходит в Китае, конечно. То есть И вот а, а, по поводу больницы, да, вот в США суд впервые применил новую смертельную инъекцию. То есть фирмы, которые работали с правительством и всякими ядами снабжали, они отказались и теперь вот новую э, инъекцию применили. Причем уже одна была новая инъекция, но человек там что-то мучился, какое-то безумное количество времени, его там часа два не могли умертвить. Вот сейчас новый испытатель. Такой, представляешь, прелесть какая. И... Меня очень ругали по поводу того, что я сравнил вчера голландские власти с путинскими. Ну, по поводу того, что женщину привлекли к ответственности за угрозы премьеру Рюги. Ну, я сравнил, наверное, не вот... Не их объявил, а провел параллели. Некоторые похожести это. Ну, кроме всего прочего, действительно, я вчера не сказал, женщине 40 часов общественных работ объявили. Не 40 лет там за решеткой, а 40 часов общественных работ. Поэтому, наверное, все-таки вы правы. Конечно, Голландия это не путинский режим. Но осадочек у нас остался из-за определенных вещей, да. Ладно, вчера об этом поговорили В России прекратят выпуск ракет Протон-М ну, Понятно, что прекратят в России много чего прекратят и вот интересный, мне понравился твит Илон Маск в 2017 году запустил в космос больше ракет чем Россия, но запустил ли он столько коровьих лепешек как в Пермском крае нет, слабак и по этому поводу фотки конечно Пермского края, но у нас я не знаю, взяли их, нет вот Коробками, лепешками там швыряются. То есть интересно. Я думаю, что Илон Маск не не швыряется. Берлинских школьников. Да, нет. Вот в Кремле появился новый охранник-охотник с завредителями. Это Филин, который вот в Кремле теперь живет и будет охотиться. Я думаю, с кремлевскими вредителями должен охотиться другой Филин. Да? Вот. Я думаю, что вот в самый раз мне как раз вариант, еще один вариант смены власти, мне сказали. Вот не только тот, тот, тот, к нашей голосовалке, вот такой вот, видишь, вот такой вот. Вот с вредителями кремлевскими вот, запросто может разобраться. Такой вот Человек И да, берлинских школьников поградили стеной от проституток У них там рядом Проститутки И новую берлинскую стену Построили, чтобы оградить От проституток Археологи на Сицилии обнаружили Самое древнее вино в мире Ему 6000 лет а Кувшины обнаружили Вот в этих кувшинах Там следы этого вина, и они поняли, какие там химические элементы и теперь могут они запросто воспроизвести. Представляешь, какая прелесть, я думаю что там ничего вкусного не было потому что недавно греки вообще разбавляли вино водой потому что ну, такой пить было совершенно невозможно поэтому наверное там ничего особенного в норвегии белого медведя гит напугал его на полторы тысячи оштрафовали ограбили магазин обокрали вернее в лондоне ювелирный на 1 миллион восемьсот фунтов через дырку в стене и на картине 1937 года нашли iPhone. Итальянский абстракционист Умберто Романов в 1937 году закончил картину Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд. На ней изображал английский колонист Пинчон в Северной Америке. Рядом с Пинчоном индеец в традиционной одежде с перьями волоса, который смотрят в iPhone. Это я сразу вспоминаю кадры у... из фильма. Чарльз Чаплин, 17 -го года фильм. Там идет тетка, открывает редикуль какой-то, достает телефончик и начинает по телефону калякать Представляешь, вот, то есть а, это 1917 год. Ну, вполне я допускаю, что у нее что-то другое, но вот да погуглите, есть в Ютубе эти кадры, то есть тетка в фильме Чаплина разговаривает по телефону, ну, вообще сто процентов не Жители Ульяновской области выступили против строительства китайского цементного завода, считая, что он убьет экологию целого района. Да, на Волге очень много объектов хочет построить Китай, и в том числе в Балаково алюминиевый завод, цементный завод в Ульяновске. Действительно, если это будет сделано, то от Волги ничего не останется. Вот. Интересно, прислали тоже наши соратники вот такую фотку э, в Питере. И внизу написано «Это Питер, детка». И машина на ней написано: «Я презираю Путина». То есть, понимаете, вот когда говорят, будет или не будет революция, это, конечно, будет. Вот люди совершенно никого не боятся, открыто такие лозунги выдвигают. То есть, это молодцы, я уверен, что это наш соратник – Дай Бог ему здоровья. Так, вот, вот такие вот прислали тоже вещи. Наклейка. Наша наклейка в метро. Так что, а насчет Китая. Мы сегодня говорили, я забыл фотку показать по поводу... Там, или вчера мы говорили по поводу того, что программа э, Одна семья, один ребенок закончилась Теперь одна семья, куча детей И вот фотографию тоже хорошую я увидел в Твиттере Вагоны с лесом, которые идут в Китай Представляете, вот это вот все в Китай Это впечатляет Вот что бы ни говорил Вову Путин вот Вообще, что бы он ни нес, вот это вот Достаточно посмотреть своими глазами уже все. И можно уже четко понимать, на чьей ты стороне. На стороне врагов, которые уничтожают Россию вместе с Путиным, или на стороне тех, кто хочет это прекратить. И независимо от того, какими они, какие у них мотивации. Мне говорят, вот там Навальный, там плохой, он хочет быть президентом. Ну, чтобы стать Навальным президентом, он должен Путина убрать, правильно? Значит, он хороший, любой, чем бы, каким бы он э, не мотивировал, так сказать, свои действия, как, какой бы причиной, да, да он, если ставит целью. Отправку Путина нафиг, по-братски, да, то это человек наш. Коррупционер должен лежать в земле. Вначале в тюрьме сидеть и на скамье подсудим. Коррупционер очень интересен, на скамье подсудим, когда он будет петь и рассказывать. Вот это очень важный момент. Давай теперь поговорим про Донаты, Донаты. Руслан нам пишет. Приветствую хунту. Можно ли после пятого одиннадцатого передать храм Перуна Василия Блаженного староверам? Не знаю. Я думаю, что православные, православные э, будут. Э, не, а это вообще про чем? А, храм Перуна Василия Блаженного. Это Василий Блаженного, того, который. Э, его? на, на не, который на Красной площади, ну, я так понимаю, да? Ну, не знаю, мне кажется вообще этот храм Василий Блаженного на Красной площади это объект э, такой историко-культурного наследия, который как культовый объект не должен использоваться. Ну мое такое мнение. Там народ пусть как хочет, так и голосует. Что, э, так вот боевик Мальцева. Э, про прочитай что там? Uh, у меня, вот, Дмитрий Иванов uh -huh. uh -huh. Не, не, вот первый, ты обнови, ты что-то не, не обновишь, ты, ты начал не с первого, а со второго. Вот uh -huh. были к uh, мальцу, ну, вот, да, не ждем, да. а готовимся, да. Голос народа, голос Бога. Дмитрий Иванов, что будет в вашу дату? Пойдете на Кремль с факелами? И еще вопрос: почему президент не наказывает негодеев за коммерческий поджог в Ростове? Ну как он будет это делать? Кого, кого может наказывать Путин? Да? Он вообще про этот поджог может вообще и не слыхивал. И слыхом не слыхивал, и видом не видовал. Если там те, кому. Положено, так сказать, взорвались и сделали. Не, я понимаю, что кто-то там, есть несколько рук, там кто-то докладывает. Ну, это лучше спросить у него, у Вовы Путина, почему он молчит, почему он никак не высказывается. Вадим спрашивает, а можно с Вячеславом поговорить пару минут? У меня есть вопрос. Ну, давайте на следующей неделе, потому что у нас связь такая, по которой нас могут вычислить. Вы даете номер телефона, я не смогу позвонить на номер телефона, потому что понятно будет, откуда я звоню. Да? А я нахожусь сейчас в розыске, если вы понимаете. Поэтому это сложно. Если на этом телефоне будет, ну, например, сигнал стоять, на следующей неделе я по системе Сигнал смогу с вами связаться. А вот так, нас, северяночка. Э, северяночка прислала карту э, Гурджияна, на которую можно э, прислать ему помощь. Да, продиктуй про тогда. Да. Я сейчас э, перепишу, да, покажу, и покажу, чтобы ее было увидеть. Да, вчера... а, так, вот. Так, давай я посмотрю я сам. Это на помощь Альберту Гуджияну. Это карточка не Сбербанка. Угу. Понятно. Александр 17. Вячеслав, в России переживает... Да, и мы сами России тоже, Ты это не потеряй, запиши, чтобы мы сами могли помощь оказать тоже. Вячеслав, в России переживает тысячи лет рабства, холопства, крепостные, советские, теперь россияне в нужде, поэтому так тяжело... С недоверием в унынии всего боятся покорно. Вячеслав Вячеславович, за, за ваш труд спасибо. Спасибо вам. Вячеслав, э, сайте э, универсальных листовок, те, что э, в, в, сыпались в Бурге, предлагалось объединиться в ВКонтакте. Это раз. Угу. Я суть вопроса не понял, ну, давай разберемся тогда. Как-то поймем и скажем. Андрей Анатольевич, Новороссийские авто колоннами грузит на суда в Сирию. Боеприпасы восемьдесят 82 года. Информация проверена. Ну да, в Сирии очень много сейчас уходит всего. Бабушка возле туалета. Слайд, почему ты вещаешь только чего? Пять и два, и по полтора два часа. Давай 7 в неделю и часа по 3-4. Денег побольше соберешь, и старанников больше может появиться. Всем? Ну, во-первых, я согласен, что вообще эфир должен быть 24 часа, но не Мальцева, а Подготовка вообще, то есть должны также присоединяться другие люди, вести, стримить и все что угодно, и мы готовы предоставлять, вы видите, Надежде Беловой, мы даем время и всем желающим, кто может это делать, мы готовы давать время, кто интересен людям, кому есть что сказать, так что говорите всем, в общем-то мы ищем, мы ищем таланты. Виталий из Балашова, спасибо. Вот следующий. Ага. так, Вячеслав Антон Наумов, на ваш взгляд, насколько нынешний режим отбросил нашу страну назад в плане развития экономики и технологий? Мы не вошли в 21 век, а где уж мы там находимся, я не знаю, в 20 или в 19, но ну, вы сами понимаете, в 21 век Россия не попала. Я это еще говорил, будучи зампредом областной думы и говорил в эфире. Откуда вырезали, помнишь, кусочек, что я благодарен Владимиру Путину. А там я говорю, я благодарен Владимиру Путину за то, что... Единственное, за что я благодарен, за то, что он не идет на третий срок. Вот. Представляешь? И как раз там я говорю, это 2007 год, я говорю о том, что Путин не пустил Россию в 21 век. Егор э, пишет, не платили налоги начальство НК, НТК РЗ. сейчас пошла уголовка на бывшего директора, там и в Нижнем Тагиле у вас много готовящихся, хотим быть с вами. Очень хорошо, Нижний Тагил это принципиальная позиция, потому что там определенные придурки говорили, как они будут поддерживать Путина и приедут на Красную площадь. Так что посмотрим, как они приедут на Красную площадь, когда там... Ну, сейчас они, конечно, никуда не приедут. Они уже многие из них все поняли. Темный 13. Даешь голосовалку про матюги в эфире? Нет, я имею в виду, приедут на Красную площадь защищать Путина. Да, сейчас они, конечно, никто уже не защищает. Да, матюги в эфире. Роман Сергеевич, не ждем, а готовимся, передайте Соловьеву Сергею Петровичу привет из Киева, ему сегодня сто лет, заранее спасибо, вот это нифига себе, Соловьеву Сергею Петровичу привет, конечно, громадный сто лет. Представь, человек в 1917 году родился при Керенском, браво, прожить такую жизнь, пережить все этапы, все абсолютно, родился при временном правительстве, колоссально. Николай Грибоедов. Здравствуйте, Вячеслав. Зачем украинские представители участвуют в пропагандистских программах и ток-шоу на нашем телевидении? Обе стороны пропагандисты, ведь без одной из сторон не получится ничего. Ну, для этого участвуют, чтобы получалось. Эти для этих, те для тех. Там тоже есть ватники свои. Здесь такие ватники, там такие ватники. Роман, Слава, как обычно, поддерживаю здравие всем благородным порядочным людям. Спасибо. Владимир, сколько примерно будет пенсии для инвалидов? Я инвалид второй группы, сейчас 10 тысяч. Ну, мы говорим о том, что любой, любая пенсия и пособие, если кроме этого пособия человек больше ничего не получает, они должны быть в таком объеме, который обеспечивает нормальную жизнь. Ну, то есть для России это, это немного, это около тысячи долларов. К сожалению, немного, но мы будем стремиться, чтобы это э, было больше. Но понятно, что для современного понимания, для современного уха тысячу долларов это, блин, это миллиард. Но мы подходим к этому как к базовой точке. И мы, когда нам говорят Вот, они популисты Таких денег нет Помилуй Бог, сядьте и сосчитайте У нас Виталька с карандашом Эти деньги нашел за пять минут Просто посидел и посчитал Ну все это прекрасно знают Есть денег гораздо больше Еще одно послание от Егора В Нижнем Тагиле завели уголовочку на бывшего директора НТК РЗ У нас тут куча ваших зрителей и сторонников Директору Обязали 38 лямов и 200 тысяч выплат. Слав, хоть что-нибудь скажите нам? Не ждем, а готовимся, чем сказать, Егор. Молодцы. Я говорю, Нижний Тагил для нас принципиальный базовый, так сказать, объект. Это очень важно. Мастер спорта по терроризму. Слава, ты как человек технически грамотный знаешь, что происходит, когда дизель идет в разнос. Государство пошло в разнос. Карлик ничего кроме своей жопы не контролирует. Да. Может и ее тоже. Да, это разносы, это эффект флаттера в авиации, все что угодно. То есть наступает резонанс. И мы в общем-то стремимся, чтобы этот резонанс так сказать, усилился. И к пятому 11 чтобы бабах, дыдыш дыдыщ произошел. Фугел, слава, понятно, что революция неизбежна, но почему такая уверенность именно в дате 5-11? Люди пока готовы только на кухне баррикады строить информационный мир или нет, неважно. В этом году рано, так он пишет. Да нет. Ну, во-первых, 5-11 еще не наступил, как? я еще не долетел, да? Это это Во-вторых, во мы сейчас обсуждаем все эти вопросы. И очень важно, чтобы мы были все вместе. Вот только вчера вот а, на эту тему говорили. Очень важно, чтобы здесь были все абсолютно. Правый, левый, Навальновский. Большинство уже готово. Осталось только подтянуть Навальновских, которые еще не готовы. Они свято верят в это. И это более наивная вера в выборы, чем в революцию. Да? Навального, конечно, никто не зарегистрирует. А если даже зарегистрируют по причине того, чтобы нам сорвать революцию, то скажут, вот чтобы они там, давайте там договоримся, мы их зарегистрировали, а потом 18-18 мы их обманем. 18-го, 18, -го, 18 -го, какая разница, произойдет революция, тогда если даже чудом она не произойдет 5 -го, 11 -го, я в это не верю, я уверен, что она произойдет, то 18-го, что они скажут уже всему народу, тут часть народа, да, часть народа говорит, дайте нам выборы, ну, дайте вам выборы, ну, что же, 18-го, 18, -го, 18 -го, Навальный на выборах победит, не будет этого, а раз этого не будет, все. Значит, все будут в одном котле и котел этот взорвется. Они, что думать, дураки, они этого не понимают, что ли там в Кремле? Или вы думаете, они думают, что самое главное проскочить 5-11, а там до 18-18 лишь этот, или Падишах умрет, или шаг, или я сам? Нет, они так не думают. Они там сейчас шустрят, и мы это знаем. Поэтому пока инициатива за нами. Они пока инициативу у нас не перехватили. И двигается все очень эффективно. Поэтому посмотрим. Владимир Мар Марлинов, зачисли, зачислите предыдущие тоже. на рифкоины. обязательно. Темные немножко денежек. Спасибо. Владимир Зеленоград, усмотрение. Вячеслав, поправьте меня, если не прав. Пятого только жестко или... Или ты, или тебя. Другого варианта я не вижу. С огромным уважением к вам, ваш родник Владимир. Да, ну пока тоже мы такого другого варианта не видим. Но мы хотим, чтобы прошел все-таки более мягкий вариант. Мы хотим всех подтянуть, чтобы все люди видели, что другого варианта невозможно. Ну, сейчас, представляете, когда мы говорили про революцию, все смеялись. Сейчас уже никто не смеется. И те люди, которые говорят, ой, не дай ох, ни за что, они сейчас говорят, ну, когда ты, блин, со своей революцией, да, где этот, где этот идиот со своим телефоном, так вот и здесь, где-то со своей революцией там. Владимир Мардвинов зачислик на Республике. Спасибо. Просит, Отстените Зеленоград 5 ноября или никогда. Готовы, ждем приказа. всех. Добиться. Спасибо. Спасибо. Сергей, 24 августа пришел паром из КНДР и торчал на внешнем рейде Владивостока Не пускали в порт, пассажиры сошли только через 10 часов 25 августа паром не пускали к вокзалу и не давали взять пассажиров что ерунда какая-то, интересно Санкции, наверное, Кот, верный, Мариночка Слава, вчера вам на почту пробно послал фото, сделанное в Болгарии Интересно узнать, дошло ли Копеечка, как всегда, на революцию. Добро всем соратникам. Спасибо. А я что-то не видел. Ты посмотри тоже. На почте я не видел, фотки. Ганни, привет из Казахстана. Мы с вами. Да, спасибо. А, они мне немножко денежки присылаются. Спасибо. Спасибо. Виталий, призываю соратников, призовите еще раз на прогулки в Саранский Памятник Полежаева в 14.00. Спасибо. Вместе победим. В Саранске прогулки у памятника Полежаева начинаются в 14.00. Те, кто в Саранске, приходите. Снежок. Бесплатно. Помощь. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Егор представляет. Здравствуйте, мои хорошие. Вот вам ссылка, о которой не все в курсе. Там Вячеслав на втором месте. Угу. Распедальте всем. Там голосование. Спасибо. Хорошо. Сбрось тогда в, это, в чат. Сбрось сейчас в чат. Хорошо. Владимир Азармавир. Я составил группу подготовки подготовке со дня ее создания. Не пропустил ни одного эфира. Еще фью стрима. А подписки на канал оформлены только в 2016 году. Вопрос в начислении рифкоинов. Да, все будем читать. Спасибо, Владимир. Да. Евгений, из офшора на Общаг. общак. Спасибо, из офшора. Код, анимешник. 10.08 на YouTube-канале револьвер uh, в программе время безумие подводили промежуточные итоги в что два года назад у мальчика была другая программа как считаете какая из них лучше какая другая видимо это кто-то дает дезинформацию никакой другой программы у меня не было что-то фигня какая-то фигня какат Хыра на, на чай и ревкоины. Вчера в Геленджике была облава гаишников на все рейсовые автобусы. Сегодня новость про автобус. Я думаю, либо новость день замалчивалась, либо роковое совпадение. А вы как думаете? Я думаю, совпадение. Это очень часто такое бывает. Мы говорили, что очень часто вот, волна какая-то начинается и все. Так, что еще Есть. Да, Роман Трема Соратником Рамзесу и Гуржиянов Героем Нижнего Слава Просит зачистить Да, спасибо большое Север пишет Слава, хуйте привет На днях разговаривал с приятелем, работает на госслужбе Говорит, пятый год подписывает документы О повышении зарплаты, на самом деле Ноль повышения, так они делают статистику На победу Спасибо, Олег Хабаров Сможет Ваван крепость на острове строить на каком острове? На острове Русский. Тут вот ссылка есть. Давай посмотрим. Вячеслав Федоров, на дело Спасибо. Спасибо. Владимир Шарыпова и Шарыпова. Спасибо. Сергей Волга с вами. Да, это уже вчера... Спасибо. Это уже да, вчерашний день. Еще раз напоминаем, что завтра в Москве на проспекте Сахарова будет митинг за свободный интернет. И все соратники, все не безразличные в общем к э, произволу властей и которые не согласны с этим э, приходите, э, сбор наших соратников на Манежке на Манежной площади в 15.00 а те кто не успел на Манежную площадь, приходите к ранкам прямо непосредственно на начало проспекта Сахарова в 15.30 и поддержите друг друга Михаил Кон Вячеслав Мальцев ответь на мой вопрос, что ты сделал хорошего для своей страны ну, открой биографию, там же есть все, прочитай, Михаил Кон, и узнай, что я сделал хорошего для своей страны. И, может быть, подумаешь, сделал ли ты десятую часть того хорошего, что сделал Мальцев для своей страны. А? Так, что еще тут? Может, Путин в Ямонтау скроется? Может и скроется. Сколько ботов появилось? Слава набираешь популярность. Да, но это не боты, это тролли. Ага. В России создали специальную машину, чтобы разгонять митинги. Интересно, о чем идет речь о автомобилях, в которых там полно всякие лувры, и как их там, я уж не помню, они называются Лувры, особо мне нравится название. Вот. И, или машина. Не как техническое устройство А как систему Как полицейская система Да, Такая машина с, тоже создана Но она у них херово работает Я вам скажу, это машина да. Да. Так что вот такие дела Ставьте лайки под видео Подписывайтесь на официальный канал Артподготовка За главными буквами латинскими Это повышает наши рейтинги В эфирах Ютуба И соответственно увеличивает количество сторонников Пишет, видимо, Мальцев пахал на завод две смены за одну зарплату. Ну, в две смены на заводе я не пахал, я пахал на заводе только в одну смену и за одну зарплату, да, служил в армии в пограничных войсках. От к вопросу, а они, что хорошего сделать для страны. То есть пахать на заводе это сделать хорошее. Ну, возможно. Ну, работал на заводе. Служить в армии границу охранять два с лишним года. Это хорошее. ну, границу охранял. Работать с участковым инспектором на поселке Крекинг хорошая. Участковая работал. Охранное предприятие у меня было в 90-е годы. С бандитами разбирался. Хорошо, хорошо. Все довольны, по крайней мере, кроме бандитов. В Думе. В областное областной работал. Ни разу ни за одно антинародное решение не проголосовал. Иногда был единственным, кто голосовал против. Единственным. Вот там Валька Завадникова в сенаторы избирали. А, да, Чубайсского дружка. Ну, такого вот. Ну, двое только проголосовал против. Я и покойный Чистяков. Хотя голосование было тайное. Против закона о земле Яцкского я один проголосовал. Да, поэтому и были Многие проблемы Ну, много чего хорошего сделать удалось Я помню спокойно Николай Сидоровичем Макаревич В 1995 году Восстановление мы приняли очень интересное Которое нет аналогов вообще в России О том что Бюджет должен Рассчитаться С обманутыми вкладчиками МММ по Саратской области имеется в виду Русского дома Селинга, Хопер Инвест и других пирамид. Так вот, Саратская область единственная, которая считалась. Благодаря вот этому постановлению. Это мое постановление. Я его писал. Понимаешь? И я выбил эти деньги. Заставил рассчитаться, потому что, по моему мнению, государство несет ответственность. Если они дали возможность наколоть людей, то ради бога, то берите тогда на себя риски. И когда говорят, как вы будете прощать долги. Вот так же будем прощать долги. У нас есть уже опыт. Ладно, спасибо, что вы нас смотрите, слушаете. До свидания. Спасибо, до свидания.